Если вы хотите поздравить близкого человека очень треугольно, то вы знаете, к кому обратиться. Минутка рекламы. Ну что, поехали. Буду читать ваши комментарии. Итак, в прошлый раз мы остановились на привет вот Владиславу. А, респект Владиславу. Да, у меня дома валяется балалайка, и никто не умеет играть. Иван Бронников, ну... Э никаких проблем открывайте мои уроки и вперед можете научиться поставьте струны новые и все так вот бы народный воспой вот бы народные инструменты ввели в школьную программу разных народов на выбор учеников и их семей это же также круто музыка это часть жизни ну да это замечательная идея да хорошая инициатива поддерживаю полностью Павел ждем обзор на Zoom а 1 да Хочу сделать. Сделаю, обязательно сделаю. Да, привет всем из Индонезии, кстати, с острова Бали. Я нашел здесь неплохую такую студию звукозаписи, где можно хорошо, там и акустика хорошая, ну, все как полагается. Вот там как раз можно сделать обзор на Zoom A1, чтобы это было ну, более-менее объективно и чтобы запись хорошую сделать. Так что, да, постараюсь в ближайшее время сделать. Примус, признание Америки, что Москва Москва, Шепи, еще парочку Наивный Чукча написал непонятный Комментарий мне, во всяком случае Так, а вы продуктивны? Два разбора подряд, вот бы всегда так Ну вообще там три разбора подряд Просто я иногда публикую Разбор, иногда что-нибудь Просто какой нибудь творческое Так, вид живописный, но как представлю Сколько там мошкары ну, На самом деле не было комаров Еще было сколько, 4 часа Или, то есть очень жарко для комаров Молодец, можно партитуру этой песни Вова Гринберг написал Она в бесплатном архиве или в каком-то платном сборнике Песню Присылый Надо проверить, я не помню, сделал я ее в итоге Или нет Ну, Если платно, ну в бесплатном точно нету, Может быть в платном есть вариант Так Тысяча из 10. может и молодец Может и молодец Молодец и может А как заказать вот такую? вот как раз По поводу дню рождения Пишите мне на почту вот, сделаю вам поздравление. Николай Чаушеско. Так, скоро это станет популярным. Ну, надеюсь. Супер. От Марио до Мурки через деревню с деньгами да на телефоне. Вот, угадай как эти мелодии. Красавчик. Как в фильме не отличить. Вот, видите, мы как сделали. Это, кстати, эту мелодию мы очень-очень давно еще играем с Игорем. Просто вот решил записать, когда увольнялся из хора. Серега молодца. Спасибо. Оригинальное начало. Зачет, как здорово. Наталья, Наталья, я всегда думала, что уметь делать что-то, чего другие не умеют, видимо. Это большой козы для каждого. Вы просто молодец, так пальчики бегают по струнам. Спасибо большое. Так, здорово, рок-рок-н-ролл. Лева, Кшиштовочкин. У меня вопрос. А почему вы разбор песни Moscow сделали не в оригинальной тональности? Просто когда я играю Moscow, разученную по вашему видеоролику, включая оригинал, то играть не могу, так как разные тональности играть неприятно. Я бы очень хотел, если бы вы перенесли песню в привычную тональность. Я еще помню, когда вы в рубрике «Играю все подряд» играли по нотам из Яндекса, это вы играли мелодию по второй струне выделились то вступление сложное я бы хотел бы видеть на вашем канале пускай сложные, но зато оригинальные тональности изначально ми минор а вы сделали ля минор, поправьте если я ошибаюсь да, вы ошибаетесь по моему там соль минор оригинальная тональность, а кстати а какая оригинальная там их две, была и фа минор эта песня, и соль минор то есть разные варианты ну что я могу вам посоветовать ну это не перенести в любом в звуковом редакторе песню на тон выше. Это несложно сделать, элементарно. Вы будете играть вот. по выученным нотам. Либо спустите струны на один тон ниже. Тоже вариант. и Играйте то, что вы выучили вместе с ним. А по поводу то, что я сделал в удобной тональности. Давайте проголосуем. Поудобнее делать или в оригинальных тональностях? А оригинальные тональности иногда бывают. Ох, ох, ох, какие неудобные. Так что тут такой момент. Ну, какой сделал, какой сделал. Бесплатно сделал вам. Вы выучили, да? И еще и недовольны, получается. Ну, как-то странно. Так, не риска эта песня. Ну, да, я на тот момент не знал об этом. Но можно полный разбор турецкого ронда. Классики давно не было. Хм. Давайте, хорошо. Сделаю, запишу себе в этот самый в блокнот список, что говорится. Сейчас несколько мелодий. Да, надо сделать какие-то русские народные мелодии, так что пишите свои идеи, какие именно русские народные, только. Ну, давайте так. Если не, не знаете, что на канале есть или нет, то пишите уже несколько. Я тогда м -м, хотя бы выберу, потому что даже удив... сам для себя удивился, что во береза стояла, а оказывается, нет на канале. Она должна была, по идее, быть одна из первых. Так, развернула. Так, споража показать более. Вы, Слава Морозов написал А можете показать более сложные аккорды А то, а то как-то слишком просто Ну Можно конечно но в принципе там А зачем Там ну, Там не убавить, не прибавить Можно конечно чуть Ну не везде, опять же там пару мест можно добавить Так, я бы такой мультик глянул мультик, мультик. А, гравипад, Да, там еще есть один вариант я решил выбрать с детишками «Мама Мия». Так, разучивать «Белый снег». Я вот смотрю старые выпуски и понимаю, что вы очень даже хорошо смотритесь на фоне большой березовой шторы. Анна Ступина написала. Куда же она пропала? Березовая штора. Ой, какая березовая штора. Я не помню никакой березовой У меня была желтая штора. У меня была еще... Надо посмотреть. Не помню никакой березовой шторы. Честно говоря, что за березовая штора? Музыкальные шутки. Это высший пилотаж. Замечательно. Спасибо. А, и Валик Так, так, спасибо. А вот так, Ирина Романова. А по поводу фокусов? То вы в барыне, как только балалайку не вертите и, и плечо на на ко... и плечо и на колено. В общем, балайка, как кукла. И как... Давайте я барыню, наверное, покажу как раз. Да, вот те фокусы, которые там использую, их и разберем. Чтобы не сразу все, допустим, а парочку фокусов. И тогда тоже запишу себе сейчас в список, чтобы фокусы показать. А то я забыл про них просто с этими перелетами. Так, а можно по случаю 1 сентября разбор песни Виктора Роберча Робер... кончается ле... лето? Тоже в список, давайте, в блокнотик. Вот мчится тройка почтовая Блинов, Иван Иванов. Я недавно сделал... Переложение, вернее, как транскрипцию Блинова, Блиновскую, именно в ноты записал партию Балалайки. Если кому надо, обращайтесь. Значит, там отличие от Нечипаренко, ну, небольшое, это только флажолеты вот эти. Вот это место немножко отличается. И окончание. И там еще пару мест было. Но в целом это такая же партия, только, ну, флажолеты очень сильно отличаются и конец. Так что, если нужно кому блинова именно версия, пожалуйста. Чего это она так фальшивит? Инструмент для фальшив, скорее всего, это я. А, валенки Николай очень хорошо записал. Кто осмелится прислать мне видео вперед, из песни выставлю. Давайте, все ваши успехи меня очень радуют. А, по поводу фальшивит, ну, ну немножечко, чуть-чуть не, под, не подстроил. Или перетянул где-то в одном месте. Ну, не придирайтесь к человеку так сильно. очень Многие и так не смогут, правда? Очень круто у тебя получается. Фокси Бум, спасибо. Я тоже сейчас играю. Неплохо получается. Я в шестом классе. Давай успехов тебе и всего самого лучшего. Занимайся и у тебя получится еще лучше, чем у меня. Так, хорошо звучит. Мне нравится. Меня зовут Марина. Вот, Марина, да? Это вот Фокси Бум. Давай, Марина, умничка. Молодец, вкусно, непринужденно исполнено. Ну, да, что-то захотелось. Так, Владислав Грозный Недавно смотрел один из старых уроков на канале Сравнивая просмотр ранних видео Относительно новых, становится грустно Куда люди подевались Ну люди, они же тоже Вы же тоже не все время смотрите один канал ну, Бывает у вас пару каналов, которые вы вот Смотрите очень-очень уже давно А потом теряется интерес Балалайка непопулярный инструмент Ты с этим ничего не сделаешь Гитара Если бы я гитару преподавал У меня было бы, наверное, там сотка подписчиков ну тысяч может больше миллионы просмотров так поставить если бы я лежал я бы упал от смеха <coughs> спасибо так э -э марио да действительно отгадали the only reason I like to see covering europe right now uh, I like, like, like to see covering europe то есть хочет увидеть прям сейчас каверы вот этой версии ну вот хорошо именно в русской версии да Ого. так александр чубанов Ого, это же такси это же криминальный чин ну правильно это же оно же мизерло полностью э, арабский лад очень простой лад и можно в нем очень много импровизировать Слишком часто видосы, ну и баллайка, ну и что? Горшочек варии, ну, ну и дальше Может на работу устроиться? Вам можно. Спасибо за, за спасибо за идею, кстати. Хорошая идея. Вот видите, ну баллайка, ну и что? А я также так могу сказать. Ну гитара и что? Ну, у каждого свои предпочтения. Ну просто вас не просили на том спасибо. Комментарии сейчас в последнее время вообще не чищу чтобы вы видели шоу происходит на канале в реальности Так, александр аскеров правильно поступайте что пишите в табах многие кто берут в руки инструмент не знают ну, ну да действительно главное это доступность главное чтобы было желание играть хорошее дело спасибо большое так это казань нет это султан ахмед стамбул так максим студент спросил Най, спасибо, красавчик, счет четко. Вы еще музыкальные поздравления делаете? Конечно, вот в начале видео как раз я вам сразу ответил на этот вопрос. Красавчик, Кирилл Фрейман. Так, Тимоша Шмель. Хорошо вам отдохнуть, в турции Кстати, купите Сас, сделайте обзор. У вас нет мани коллекционировать разные инструменты. не у меня нет мани коллекционировать разные инструменты. Я в детстве собирал марки и с детства собираю слоников. Нецкие, маленькие, да? Вот, и в принципе у меня там небольшая коллекция, но когда как, вообще нет такой какой-то у меня мании, вот а, инструмент устроен, как видели, лежит у меня инструмент долго, я его продал, пускай он кому-то пользу принесет, Convega тоже продал, ничего страшного. А по поводу САЗ, да, я пробовал в Турции, поиграл, походил в несколько музыкальных магазинов, в одном музыкальном магазине вообще, увидел у меня балайку, говорит, о, help me, help me, короче, у него подставка была маленькая, вот такая вот. Я ему дал свою подставку, чтобы он перерисовал, сделал новую и рассказал, как струны, какие струны нужно ставить, и как ставить, как, какой толщины, ну, то есть можно гитарные же струны поставить в принципе. Вот, спасибо по поводу Турции. Да, в Турции было замечательно. Мы и базилику посетили, и исторический, и археологический, и кучу всяких мест походили. В общем, не делал видео там, единственное, только фото. Ну, в принципе, про Турцию видео и без меня хватает. Я все-таки понял, что я не travel блогер да. Так, а сколько вы берете за один урок? Ну, с... В зависимости с детьми обычно 800, а со взрослых 1000 рублей. <кхе> Можно что-то итальянское. Аморы но no, или лахатами. Лахатами. А, лошатами кантар. Не помню, как называется в оригинале. Ну да, давайте Инна, Инна Романова. Это отправляется в список. Значит, no, Аморено да, и кантары Микантары. ми Микантары. Семен Гаврушин. А в Гнесинке преподают итальянский на улице на уровне терминов или полностью? А итальянский преподавали, насколько я помню, э, вокалистам. Вокалистам именно, э, академистам, да. Поскольку им нужно петь оперы, и там все на итальянском, да? Так, Леша Кыш, опять вот кыш, что в Чиш. Как турчанкам и турчанам балалайкам? Можно разборчик песни Виктора Резникова? Спасибо за деньги. За... Ну, на самом деле, реагировали так интересно, что это такое. А когда, ну там же много наших туристов, вот, увидели, о, сразу-таки, привет, видим, знаем. Такие еще удивляются, это, это, правильно, балалайка же, да? То есть, еще так сомневались, может быть, это что-то турецкое местное. Так, э, солист предельно виртуозен, да ладно, не, не предельно, я виртуозен, там куча лажи, супер, как всегда, спасибо, Тин э, Нейшн, здравствуйте, я боюсь натягивать струну до четвертой октавы, одна струна порвалась, какого диаметра нужны струны, диаметры здесь у нас, ну я 0.28, 0.29 или 0.30, я играю 0.29, а по поводу четвертой октавы, не уверен, что правильный термин А4, он в электронной музыке называется, да, вот. а так это первая октава, 440 Гц, вот точнее некуда, 440 Гц, ни, ни больше, ни меньше, да, раньше было 438, вот, проверяйте, а толщина струны подойдет первая струна от металлической гитары, в смысле металлическая струна от гитары, вот. а это вторые струны от нейлоновой, тоже подойдут гитарные. Так, слушайте, недавно я слушал музыку «Вирус Бетховена», я подумал, круто было бы сыграть ее на Баллайке. Наверное, не знаю, «Вирус Бетховена». «Мурки хулиганистые стихи написал только без препятствий». А, да, читал. Ну, в общем, кто же хочет, почитайте. Это под видео «Мурка на Баллайке, коротко-треугольно». Вот, такие длинные, в общем, стихи получились, забавные. Виктору спасибо. А Ступина. У вас есть разбор барыни, которого нет еще? Да. Ну, в общем, все никак не доберусь. Я хочу ноты сделать сначала. Ноты, кстати, начал уже делать. Пришлите, раз, пришлите мне валенки. Наталья Нефедова. Ссылка в описании. Бесплатная папка. Вернее, там написано нотный архив. И, по-моему, бесплатная папка. Она так и называется. И в ней валенки вы найдете. так -с метро никогда не нравился. Но ваш рабозоль на высоте. Спасибо. Много разные музыки. И тут на вкус и цвет. Да? Так, нейлон хуже звучит. Ну, тут на, этой, на, на этих баллайках сложно понять, что звучит хуже, чем хуже. Так, баллайк, родной прямо слово выговаривает. Спасибо. Красавчик не нужна. Ага. Не знал, что так можно на баллайке. Андрей Буров. Привет от Питер. Привет питерским скрипачам что ли нет заглючила просто так уже писал что я пишу три угла три струны 22 два, два в 3 like, 8 того было самый 8-битный инструмент <laughs> сразу программист прослеживается ниц мор инкор так класс класс класс невероятно точнее точно это Тимур Козлов. Я не догадался, что он так Вот видите, очень часто такие вижу комментарии. Еще с самого начала, когда только начал. Так, надо сделать мод игры с этой музыкой. Коллектив авторов. Мод, кстати, по поводу. Есть же моду. Сделал Чех. Но там Симс. Да. Если с этого начинается музыкальная школа. У Поли Ну вот, Роман Егоров. Так, вопрос был задан про авторство, то вероятнее всего мелодия авторская. Нет, это народное. Я просто вас хотел проверить. Так. Наконец-то что-то путное, не всякого убогое типа киш. О! Сам раскрылся. Вот теперь мы знаем, кто ставит дизы, друзья мои. Вот. Показать, где дверь. Ну, на самом деле, я еще раз говорю, на вкус и цвет товарища нет. Дранкин Сейлор, так, ну да, тоже. А я, по-моему, ее разбирал, нет? Ну давайте на всякий случай запишу. Дранкин Сейлор в этот сам. Можно ноты, Олег Саведенко. Можно ноты, конечно. Пишите на почту. Так. Головы все-таки не хватает. Ну, Павел, а ч? Зачем тебе моя голова? Ну руки же есть. Вот и все, и показываю. Да. Паш, ну, это же лишнее телодвижение, надо камеру поднять, опустить. Я так и поставил, все и вот она, сыграл, рассказал. Чего вы мое лицо не видели, что ли? Вот тут оно везде есть. Так, делать щелчки. Так, Анна Ступина спрашивает. А можно ли на балалайке делать щелчки, как на акустической гитаре? Ну, не знаю даже, что это означает. Какие щелчки? Можно, наверное, ж... Так, супер, спасибо, спасибо. Так, здравствуйте. Сколько будет стоить изготовление подзвученной балалайки Всегда и ставка датчика в своей баллайку. Ну, вот я ответил человеку, что изготовление от 48 но если электронное, то там дороже, естественно. Вот. А вставить датчик это около десятки стоит. Катастрофически не дотягивает до уровня Елены Варфоломеевой. Вал, Валерий Божонов. Ну что ж поделать? Ну, вот такой вот я низкоуровневый музыкант. Простите, пожалуйста, меня. Так, Александра Латуть спасибо курт опять курт хозяин жара ненавижу а что вы что навидите в этой жизни так э, Лёша Кштовкин а как на балаке струны на колки намотанные в завитушки завивать а то я не понял вот так вот, вот вы имеете в виду вот вот эту завитушку как залетать завивать ну Давайте расскажу. Значит, первую струну я делаю вот такую завитушку просто ногтем провожу по струне вот так, и она завивается. Так, раз и все, она сама завивается. А здесь Дима вот рекомендует мастер на умов, я имею ввиду, сначала вставил, еще раз вставил, породел и потом накрутил и после этого натягивает, чтобы было вот, видите, тут небольшой, как бы получается бочонок такой. Давай, давай, фокусируйся Вот, видите? Ну вот, что-то камера сегодня барахлит вот, ну и с другой стороны, а раньше да я тоже так делал завитушки, там ничего сложного по идее не, не может быть так, ну все, спасибо за внимание увидимся в следующих видео а, пишите свои комментарии, вопросы вот, и кто хочет поздравить треугольно, обращайтесь все сделаю в лучшем виде, да? все, пока, друзья